В космической трассе ходит в зону кометы Земля Небо звездное вспышками красит, словно звезды ныряют в моря в Космос с морем сливаются слепо, мы какой-то фантастики ждем Конца зажигает романин, наши сердца. Завидок на чике умиляет, ночу... В руки светит Обожжет наши души О счастье Что свела Оба сердца пронзит На песке Мы напишем заранее Якость звездочки Что упадет И заветное Наше желание Обязательно Произойдет Наши сердца Дозный дом должны...